Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Володин. Я автор блога binarytrader.ru. Сегодня мы разберем графики. Графики, ну, наверное, это самая важная вещь, которая вообще существует при анализе, при анализе валютных пар, при анализе курса акций, курса индексов для того, чтобы заработать на бинарных опционах. Что такое бинарные опционы, как на них зарабатывать, какие прибыли мы получаем при торговле, как организовать свою торговлю? Все это подробно объяснено на моем блоге. Ну теперь давайте займемся именно, именно темой нашего сегодняшнего урока: именно графиками. Графики, которые представлены у меня на сайте, это графики от провайдера TradingView. Провайдер предоставляет рыночные котировки, живые рыночные котировки. Один из самых лучших, самых действительно надежных провайдеров котировок. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть на графике. Ну, прежде всего, то, что нам надо знать, это вот оно. Это вот это вот окошко, именно где мы выбираем инструмент. Инструмент это либо валютная пара, ну скажем евро-доллар, то есть отношение курса евро курса, то есть отношение цены евро к доллару, то есть сколько стоит 1 евро в долларах. Вот. Также мы можем выбрать другую валютную пару. Для этого мы просто сюда вот щелкаем на это окошечко, удаляем с помощью клавиши Delete, например, то, что здесь есть. Открывается меню, в котором мы выбираем то, что, тот инструмент, который нам нужен из раздела индексы. Из раздела акция, из раздела форекс. Форекс это валютные пары, а также сырьевые товары, ну и фьючерсы. Вот. Ну, давайте опять же все-таки, ну, скажем, выберем более экзотическую валютную пару. Евро, японский иен. Вот. Нажмем на нее, посмотрим, что происходит. Сейчас у нас подгрузится график евро относительно японского иена график нам отображает всегда цену цену то есть либо котировку э, первого первого значения валютной паре относительно второго то есть это э, котировка евро в йенах вот здесь вот э, на оси y на оси y мы видим э, именно котировку то есть Одно евро стоит 132 йена и 363 десятысячных иена. Вот. Но ну, сегодня воскресенье. Сегодня котировки меняться не будут, потому что рынки закрыты. Ну, это нам не помешает понять, как э, работать с графиками. Давайте посмотрим, что здесь присутствует. Здесь присутствуют японские свечи. Японские свечи это наиболее популярный, наиболее яркий способ отображения рыночной котировки. В данном графике, в данном виде графиков зеленые свечи, это свечи медвежьи свечи. Повышение цены, красные свечи. То есть наоборот. Зеленые свечи это бычьи свечи, повышение цены, красные свечи. Понижение цены, медвежьи свечи. Вот здесь вот, вот это вот начало, основания свечи это цена открытия в бычьей свече. Да, то есть, ну, просто логически мы видим, то, что вот она свечка открылась, это цена открытия. Вот здесь вот свечка закрылась, цена закрытия. Вот эти вот палочки, которые отходят длинные от свечки, это ее тени, так называемые, экстремумы. То есть это крайние значения. Нижний экстремум, но это минимум. Верхний экстремум, максимум. Что касается красной свечи, цены свечи на понижение, Здесь у нас вот, вот эта вот цена открытия, вот эта вот цена закрытия, ну и соответственно, соответственно тень свечи тоже обозначает минимум и максимум за данный промежуток. Здесь в данный момент график отображается минутный, минутный таймфрейм. Что это значит? Это значит, что период каждой свечи это одна минута. Вот. Где мы можем поменять период? Вот здесь вот рядом с, с наименованием инструментов. Если мы нажмем на вот эту вот стрелочку, выпадет выпадающее меню, и здесь мы можем выбрать таймфрейм, то есть период отображения одной свечи. Ну, допустим, выберем один час. Часовой график так называемый. Для чего? Почему нам важен период? Потому что именно период позволяет нам оценить опцион на какой временной срок мы будем покупать. То есть если мы вот здесь вот э, смотрим график с периодом в один час, то соответственно мы рассчитываем на э, приобретение опциона, длительность которого ну, в час и более. Вот. То есть э, далее, что есть на вот этой вот приборной панели. Э, есть способы отображения графика. Это японские свечи наиболее популярные. Вот эти вот три способа мы пропустим. Мы вряд ли будем ими пользоваться, если хотите, потом сами про, про них почитайте в интернете. И бары. Бары в принципе очень похожи на японские свечи. В некоторых стратегиях удобнее пользоваться барами, они более э, лучше отображают, более визуально отображают изменения котировки. В принципе бар то же самое, вот эта вот палочка, это цена открытия это вот палочка также цена закрытия и начало и окончание бара это экстремум это минимум и максимум за данный временной промежуток за таймфрейм в данном случае это один час вот здесь мы видим вот далее у нас есть настройки в настройках мы можем поменять как цвета свечей так и фон самого графика многим удобнее анализировать на темном фоне, на черном фоне, так глаза менее устают при длительной торговле. Можете сами попробовать для себя поменять то, что вам кажется удобнее. Вот здесь вот индикаторы. Ну, индикаторы – это вспомогательные графики, которые основаны на определенной математической формуле. С помощью них мы э, можем сделать прогноз и предугадать, куда пойдет цена. Ну, Отобразим, вот здесь вот выберем в индикаторах э, самый один из популярных индикаторов, Moving Average Exponential. Это экспоненциальная средняя. Вот. Как э, можно торговать э, с помощью этого индикатора? Ну, вот мы видим, вот она, средняя линия идет. Э, средний, вот на этом промежутке, в принципе, бары находятся над средней линией. Нет, вот здесь вот возьмем. Да, здесь вот э, средняя линия, она находится над графиком. Вот. Это э, в принципе означает, что у нас идет э, э, такая некоторая медвежья тенденция. То есть тенденция на э, понижение котировки в тот момент, когда бар пробивает экспоненциальную среднюю. Тенденция это сигнал на изменение тенденции. На, на повышение котировки. Вот здесь мы видим то, что несколько баров пробили. Вот здесь вот несколько баров было, которые пробили экспоненциальную среднюю. Соответственно, ну, второй, третий бар на пробой это уже серьезный сигнал на повышение цены, на покупку опциона на повышение. Ну вот этот просто простой пример, как можно с помощью индикатора торговать, как можно с помощью индикатора анализировать график и принимать решения в торговле бинарными опционами. Более подробно и этот индикатор и вообще способы технического анализа я разберу в следующих уроках. Ну Теперь продолжим все, что касается отображения графиков. Вот. Так, также здесь у нас на вот этой панели это панели рисования панели дополнительных построений. У нас имеются э, различные инструменты, такие как прямая линия. Можно чертить. Вот также мы можем здесь вот стрелочкой менять направление, виды э, инструмента, с помощью которого мы рисуем на графике. Но это нам позволяет делать дополнительные построения, позволяет нам каким-то образом ориентироваться в графике, выбирать для себя методы анализа, строить фигуры технического анализа. Вот. Но это мы разберем далее. Ну, в принципе, основные моменты касательно графиков мы разобрали. Пишите вопросы, то, что вам непонятно, то, что возможно... Я упустил, вы бы хотели знать. Пишите вопросы здесь, в мой YouTube канал. Пишите вопросы на мой блог, комментируйте. Буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео. Ну и встретимся в следующих уроках. И удачной вам торговли, друзья. До свидания.